А вот и подъехала халявная тысяча кредитов. Условия конкурса таковы. Обязательно подписаться на канал Blame. Автор записывает очень скилловую игру на РМ за снайпера. Даже я так не могу. Поставить лайк и оставить любой комментарий под этим видео. Результаты конкурса уже на следующей неделе. Ссылочка на его канал в описании. Всем привет, друзья, с вами как всегда Гриф, и это обзор склада третья часть. Кто не смотрел первые две, переходите по ссылочкам в описании или кликайте на аннотации на экране. Итак, мы начинаем. Первое, с чего хотелось бы начать, это с пистолетов. Про них я вам еще не рассказывал, поэтому сейчас, я думаю, будет самый подходящий момент. Итак, первый пистолет, М1911А1. Его я покупал навсегда на предновогодних распродажах. Стоил он, если я не ошибаюсь, около 25 тысяч варбаксов. Но сейчас его можно купить только за варбаксы на время. Возможно, перед Новым годом сделают распродажи, и вы сможете его приобрести навсегда. Его сейчас покупают очень редко, потому что появился хороший конкурент, Вальтер П-99. Итак, идем дальше. Сикс -ауэр. Я считаю его одним из лучших пистолетов в игре, хоть он и не ваншотит в голову, но часто случается так, что одним выстрелом попадаешь рядом с головой и снимаешь часть хп, ну а дальше, конечно, идет ваншот. Мне он нравится, потому что с бедра он стреляет буквально в точку с максимально возможной скоростью. Далее у нас идет Glock 18C. Пистолет все еще годный, в голову он конечно не ваншотит, но за счет скорострельности он очень хорош, по крайней мере на ближней дистанции. Также у меня на него есть платиновый камуфляж, но я если честно жалею что его купил, потому что внешне он практически не отличается от оригинального. Конечно же, на тех распродажах я закупился пистолетом Рина. Больше всего он напоминает Матебу, но только за варбаксы. С ним я практически не играю, и если у меня возникает желание поиграть с пистолетом с хорошей точностью и уроном, я возьму Матебу. Больше никаких интересных пистолетов у меня нету, поэтому я думаю, пришло время перейти к ножам. И сразу я хочу выделить интересный нож из коробок удачи за варбаксы Джакомандо. В целом нож очень хорош, к сожалению в корунды и легкие бронежилеты он не ваншотит, но зато обладает быстрой скоростью тяжелого удара, очень красивой анимацией и внешним видом. Едем дальше. Также у меня есть тактический топор, в принципе он лучше катана, потому что на то, чтобы его достать, требуется гораздо меньше времени, и плюс он обладает повышенным радиусом поражения, что может сыграть решающую роль. А вот катану я выбил из коробок удачи уже очень давно. У нее очень прикольная анимация, и крутил ее тогда, потому что это был первый нож, который ваншотил по бронежилету Корунду. Больше никаких интересных ножиков у меня нету. Давайте перейдем к снаряжению и начнем, пожалуй, со шлемов. Самый интересный экземпляр на моем складе это шлем штурмовика Магма. Выпал у меня за прохождение спецобирации волка Профи. Я тогда, если честно, просто офигел, потому что реально не ожидал его увидеть. Далее идет шлем на Хэллоуин, который я закупил на год кстати, скоро вновь будет этот праздник, и вы также сможете им затариться. Шлем очень универсальный, защищает голову от пуль, от слеп, а также может обнаружать противопехотные мины. Кроме него у меня есть антихет на штурмовика, правда он уже закончился. Если кто не знает, это, пожалуй, самый имбовый шлем, который когда-либо был. Он защищал от одного попадания в голову, хоть советский хоть с болтовки, да с чего угодно. Эффект был такой же, как просто попадаешь в титан. И плюс ко всему он защищал от слеповых гранат. На других классах у меня больше никаких интересных шлемов нету. В принципе есть только боевые, которые есть у всех, я думаю. Но давайте посмотрим бронежилеты. С бонусного магазина я взял штурмовой бронежилет навсегда. Также взял арму навсегда. Также Титан 2. В принципе, из жилетов больше ничего интересного у меня нету. На остальных классах, я думаю, тоже. Все как у всех. Также кевларовые перчатки взял с бонусного магазина. И тяжелые ботинки, ну а также легкие ботинки. Кто еще не в курсе, обязательно участвуйте в конкурсе на тысячу кредитов. Ну и на этом, пожалуй, все.